Лошадка, лошадка, цок, цок-цок, везет нас лошадка на лужок. Лошадке так нужно отдохнуть. Покормим ее, и снова в путь. Покормим ее, и снова в путь. Цок-цок-цок, цок-цок-цок. Лошадка, лошадка, цок, цок, цок, везет нас лошадка на лужок Лошадке так нужно отдохнуть. Причешем ее и снова в путь. Причешем ее и снова в путь. Цок-цок-цок, цок, цок-цок, лошадка, лошадка.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 Лошадке так нужно отдохнуть, обнимем ее, и снова в путь, обнимем ее и снова в путь. Цок-цок-цок. цок. лошадка, лошадка цок, цок-цок, везет нас, лошадка на лужок. Лошадке так нужно отдохнуть.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 Лошадка, лошадка, цок, цок, цок, везет нас лошадка на лужок. Лошадке так нужно отдохнуть. Обнимем ее и снова в путь. Обнимем ее и снова в путь. Цок-цок-цок.